да дам Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch начинает играть в Saints Row. Что это за новый экшен такой и с чем его едят, сегодня мы с тобой в деталях и посмотрим. Сделаем первый взгляд и совершенно новый обзор на возможности и геймплейчик данной игры. А ты, мой дорогой зритель, после просмотра данного видео сделаешь для себя определенные выводы. Стоит ли тебе вообще качать и играть в эту игру или же э, нет? Ну что ж, все специально для тебя, не благодари, погнали! Русского языка, к сожалению, надыбать не получилось, поэтому будем как-нибудь импровизировать, как обычно. Ну что ж, смотрим, что у нас тут происходит. Какое-то событие, я так понимаю, да? Приезжают какие-то важные люди деловые на тачках. Вот на таких вот. Открывают дверку, выходит мужичок с чемоданчиком. Вот такой вот деловой блатной. И что-то замышляет. Что, интересно, у него в чемоданчике, у этого мужичка? А? Рассказывай. Это у нас Антонио. Антонио куда-то пошел, хочет войти. Ему что-то определенно говорят. Это да, кто шарит, за шарит те прочтут. Я же вот не шарю, но не он, я так понимаю, принес деньги за какую-то, наверное... За какое-то дело определенное, а in может быть и in хочет предложить кому-то работу за вот такую вот немалую сумму денег, которая у него в чемодане находится. Врывается на мега вечеринку на какую-то, да, здесь у нас все хорошо, пучком люди отдыхают, как мы видим, кайфуют просто-напросто, а мы проходим по своим делам, все это дело игнорируем. Я так понимаю, в какую-то специальную комнату, где нам и получится встретиться с тем человеком, с которым мы сейчас будем общаться. В пивохи, как обычно у нас здесь. Как же без этого? На любой тусовке они должны быть. Что-то как-то здесь скучновато. Музыка какая-то у вас так себе, друзья. Я под такую музыку тоже не стал танцевать, понимаю вас. Только одному диджею похоже, круто от этого музла. Какой крепкий охранник, ты смотри на него, да. И наш мучачиш собирается сейчас провернуть какую-то сделку века. Ничего себе, эти костюм не жмет, чтобы такие выкуртасы делать случайно, а? Попивает, народец, отдыхает, зашибись, все тут у вас, жетуха? е, удалась, что я могу сказать. А наши ребята следуют дальше. Какую-то в другую комнату, да, как я и говорил, комната за закрытыми дверями. Да, стучится наш человечек, спрашивает, пустили бы его или же не пустили. Кто-то, короче, он спрашивает из-за двери. И тут ему открывают дверь. Азиатской внешности, судя по. Я даже лица не видел, с чего ты взял, что этот чел азиатской внешности. Но сейчас мы и посмотрим. Ага. Вот так вот, собственно, начинается. У нас игра сразу же с выбора а, персонажа и внешнего облика твоего персонажа. А, мы слишком долго заморачиваться не будем. Возьмем какой-нибудь рандомный вариант. Пускай это будет вот такой вот паренек. Да-да-да, слишком долго я не буду углубляться в кастомизацию, настройку персонажа, а просто-напросто по бырику а, настроим все это дело. Я же говорю, не будем мы слишком долго углубляться в создание персонажа. Нам это... А, не нужно. Давайте, подтверждаем сразу же, вот такой типаж нам вполне идеально подойдет. Ну что ж, продолжаем. Да, мужичок принес денежки. Я так понимаю, он сейчас встретится с нами. Да, вот он, тот, И, чё, тот самый чувачок, которого мы senses? выбрали с тобой. Hey, kind of right now, but... что -то он we'll с ним разговаривает. Что-то как-то я уверенно себя чувствую. Я, наверное, какая-то тоже шишка, не из малых. Что так себя веду. Молодой, горячий, ты, смотри, пилит видосики, да, всех благодарит за, как говорится, какие-то его дела в медиа сфере, Что-то там вытворяет, что-то там выкрутасы какие-то делает, я смотрю, да. Да, показывает, как он красиво живет. Что-то там мало людей, слушай, они тебя уронили давно уже. Не верю я. Весело им, весело. Ну, вообще о чем ребята игра непонятно пока что есть у нее определенный сюжет но что-то я не пойму пока к чему мы движемся за что сейчас будем бороться вообще будем ли вообще мы бороться не знаю сейчас мы с вами посмотрим я заглючил я смотрю заглючил телефончик разбился кто-то я смотрю повредил его твой телефончик походу мы куда-то попали уже не туда нас вырубили, что ли, я так понимаю, да? Доигрался наш паренек, да, и... <смех> Смотри, что происходит, да, его, похоже, закап... Нет, осторожнее, Лопату не сломай! Закапывают нашего мужика прям живьем, да? Он еще живой, да, здоровый. Но его закапывают прям здесь и прям сейчас. Заказали, походу, нашего парня. Пусть земля ему будет пухом, что я могу сказать. Все, Хана. На нашему чуваку. Вот такое вступление, друзья, в Saints Row. Добро пожаловать в этот удивительный и а, угрюмый мир, что я могу сказать. Скипать мы не будем, мы досмотрим до конца. Вдруг сейчас кто-нибудь придет и его спасет, да? Прошло какое-то время, и тут показывают... Какие-то Какие дальше кадры из чьей-то жизни. Люди куда-то бегут, преодолевают препятствия. Интересное, кстати, препятствие. Интересная стенка с движущимися с такими элементами. Я полазил по таким. Так, о, ничего себе. Что, это реально бой на насмерть, что ли? Битва на выживание. Ты видел, как его расплющили? Серьезно здесь, оказывается. Серьезная заварушка. Ты кто такой? Оттикус от какой-то крышуют все эти дела. Бабушку смотри, сшибает. Нет! Главная бабушка выжила у нас. Ты смотри, какая ситуация. Главная бабушка жива. Кого вы защищаете? За кого вы боретесь, пока, друзья? Ни хренашечки непонятно. Ну, дайте мне уже, что ли, пострелять или погонять на чем-нибудь. Так, еще какой-то чувачок едет Смотрит этого бородача Усача Группировка какая-то у нас готовится -то Они тоже обсуждают какую-то специальную операцию, видимо, да, они обсуждают Которая должна вот-вот вот вот произойти какое-то, наверное, нападение Куда-то сейчас будет происходить в котором, скорее всего, будем мы с тобой участвовать. Да болтай, болтай уже побольше. Я все равно все записываю. Ничего не пропущу. Мои зрители прочтут и переведут все как надо. краткий инструктаж, что и как делать на задание, я так понимаю, да? Это у них, я так понимаю, альфа, которая руководит этой всей операцией. Да-да-да. Интересно, у них камуфляж такой. Непонятно, под что, правда, он заточен. Как клоуны, ей богу. Ну, кто так на спецоперацию вообще ходит, я не знаю. Вообще. Как клоуны. Так, ладно, давайте клоуны, погнали. А, какая у нас задача, я так понимаю, обезвредить <плодушку> вот этого бородача у Сачада, которого вот там вот на картинке сброшен. <плодушку> что это было? А? Вы, блин, капец вообще, а дилетанты Ну, кто так воюет? А ну с первого же выстрела всю пачку расшатали. А со мной это что творится? Хорош меня уже подкидывать, дайте мне побегать немножко Дайте я уже уйду в сторону О, вот это да Действительно лекшончик здесь разворачивается какой-то Так, что мне надо делать-то, а? Так, это я понял, да, бежим-бежим-бежим, прячемся Нужно аккуратненько пробежать здесь Это за нас хоть нет машинкой? Или за кого она, не пойму Мне нужно пробежать вот в ту точку, да, каким образом туда сейчас пробежим Зависит, конечно же, только от меня Мы как-нибудь сбоку, наверное, попробуем это сделать Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой Тихо-тихо-тихо-тихо Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, ничего здесь жестко как, а? Я так понимаю, может быть как-то попробовать здесь перелезть, наверное, да? Можно ли здесь перелезть? Нет, нельзя. Надо срочно идти прям вообще вот на пропалую. А меня заметили? Так, секундочку. Побежали, быстро, быстро. Ты же умеешь быстро бегать. Давай, давай, давай, давай. Оп. Тихо, тихо, тихо. Где у тебя шки то Не пойму. Так, так, так, так, так. Погнали. Ну ничего себе пулемет хреначит. Пробежим, не пробежим? Да, здесь нормально пока. Здесь можно укрыться. Чувачку над голову отстрелить. Вот это я стрелок, конечно. Есть такое дело. Ладно, один, один ким есть. Тут килы даже засчитываются. А там еще один, смотри, да, стоит. Он так далеко как-то, а. Стой, стой, стой, стой, я перезаряжу только, ага. That's Хорошо. Ну, непривычно играть в экшоны, я так редко в них играю достаточно, да. В основном у меня все выживачи всякие, да. Где мы там достаточно слоупочные все делаем, да, медленно, нерасторопно. А здесь нужно, блин, быстро, быстро бегать. Надо обезвредить то пулеметное гнездо, которое мне досаждает сейчас, да. Оно, походу, на меня не смотрит. Так, подбежим срочно вот сюда. Перезаряжайся, пока бежишь. На кого оно отвлеклось, интересно бы узнать. Похоже, точно не на меня. Походу, откуда-то с другой стороны у нас идет атака. Пробегаем, пробегаем по-быстрому. Эй, у тебя убивать или что? Я не знаю, ты за кого, за нас или за них? Hustle, Bravo, так, так, так, так, команда good. поступает от нашей Альфы. Exactly Нам нужно действовать дальше. Я готов, как всегда, готов. Заряжет Бодр и готов. Побежали вот туда. что-то больно медленно бегаешь для элитного бойца, слушай. Тебя плохо тренировали, что ли, в армии? Я не <связывая> знаю. Тебе, наверное, пару курсов <связывая> еще не помешало бы, братья, какой-нибудь подготовки начальной. Ну-ка, пойдем еще пробежим подальше. Кто там, кто там? О, чуваки! Это наши нет вообще. Это кто это? Блин, это свои, оказывается. Блин, вы подсвечиваете хоть нормально, в кого стрелять, а в кого не стрелять. Здорово, Альфа. Гзэн ее зовут. Дают мне дальнейший инструктаж. Сейчас нам нужно будет двигаться в дальнейшем направлении. Неплохое такое у нас снаряжение. Мы просто <связывая> видно сразу, что элитные бойцы просто, да, смотри, какие тачки у нас, БТР какой, да. Давай за БТРом, кто там стреляет? Я помогу. Прикрываем, что ли, или чего? Ну-ка идите отсюда, рассосались быстро. Что там забыли, а? Я боец элитного подразделения, не помню, как там меня называют. Против меня вообще у вас нет шансов никаких. Конечно же, да, я много болтаю, но куда без этого? Так же, как много я болтаю, так же я быстро и стреляю. Ну-ка, иди сюда, по одному подходи, в голову. Не получилось в голову попасть. Куда ты спрятался? Граната! Где граната? У меня пистолетик что есть? Ну-ка, убери давай уже, а? Ну, получается так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну дайте мне хоть одного пострелять, пострелять дайте. Как же вас там много, кто вас всех хоронить-то будет, а? Продвигаемся дальше. Смотри, опять же пулемет на гнездо. Да у вас нет шансов, у нас такая толпа здесь, а. Убиваем тех, кто наверху. Есть такое дело, расчищаем дорогу нашему БТРчику. Ты что там засел, косой? Иди сюда. О, вот это мне нравится. Неплохие такие спецэффекты здесь. Вот это бомбанул. Ты видишь, все кактусы разлетелись только по углам. Кто там наверху стреляет? Иди сюда, ну-ка иди сюда, выкуси-ка свинца, получи. Еще получи. Ой, наш БТР походу страдает. Так, секундочку, прячемся за лошадь. Лошадь, не побейте! Это что, не настоящая лошадь? Подожди, лошадь, смотри, какая-то вообще металлическая. Титановая лошадь, ты смотри, а, ничего ее не берет. Все бутафория. О, вот это бомбануло, у меня ХП появилось, наконец-то. Теперь нужно действовать гораздо осторожнее. Так, получай. Ой, гранатометчик, ты видел, как просто мимо ушей моих пролетело? Еще бы чуть-чуть, и моей головы бы здесь не было. Так, там есть что взорвать, нет? Ну уж дурачки, а ну кто прячется за взрывоопасными объектами? Та да, вот же, вот же еще, вот так вот, это я понимаю. Вот это веселуха. Есть кто-нибудь еще? Нет? о, -о, -о, -о, -о! Вот, наконец-таки дали мне пострелять. Как же вас сейчас тут много будет? А так, туда, туда, срочно! Вот, так, приближаемся. Ну я сейчас тут наворочу, конечно, делов. Ну кто так воюет? Вот кто? Вот в реальной жизни разве бы они вот так побежали бы на БТР в открытую? Это просто какие-то самоубийцы-камикадзе. Ай-яй-яй, прожигает меня! Я тут как в бронежилетке сижу, и мне все чем. Вот это я понимаю. Мне, похоже, сейчас отшибут мой пулемет. Пулемет мой отшибут сейчас. Работаем, работаем, ребятки. Работайте, братья. Отлично. Еще немножечко. Так, иди сюда. Так, Хорош, кто там сверху на меня стреляет? О, еще и вертолетик прилетел. Так, это явно ко мне. Это мой персонаж. Есть такое дело. Подбомбили моего. его. Что-то вас много, ребят, тут стало. Ну-ка, давай под газоника водила. Газуй давай, водила. И еще быстрее. Как-то мы по-настоящему едем. Как-то странно. Как какой-то валенок просто кинули. Он летит и бултыхается в воздухе. Интересная, конечно, здесь физика. И опять нас завалило. Куда-то повалило. Опять мы выжили один, видимо, из всей нашей элитной гоп-компании. Так, ну что ж, продолжаем дальше. Наше странствие. Теперь мы оказались уже в какой-то шахте. Теперь у нас все по-серьезному. Мы остались с одним пистолетиком. Нет у меня, что ли? А, вот он, есть автоматик, но здесь патронов что-то маловато. А нет, бесконечное количество. Я, наверное, лучше с автоматика постреляю. Так, мне сказали, что у тебя есть пистолет. И можно, когда то близко подходишь, нажав, видимо, на Е, можно пару ударов таких провести. Давай попробуем, ну-ка. Попробуем пару ударов. Иди сюда. А, ну-ка, давай я сейчас покажу, как нас учили. Вот так вот делаются все дела. Че, не знал, что я так умею? Я так умею. Так. А ты там что встал? Ну-ка, иди отсюда. Мне лучше нравится стрелять. Кстати, можно и вот такие вот приемчики тоже делать. Сзади обходим просто. Ну-ка, иди-ка сюда. Это он сам что сейчас просто выстрелил? Я, ребят, ничего не делал. Просто нажал на Е. E, он сам автоматически выбрал цель, куда нужно выстрелить. По приоритету это была бочка. И как вы сами видели, что сейчас произошло. Бомбануло, так бомбануло. Так, проходим сюда. Нам нужно, видимо, добыть какую-то секретную информацию. Так, F-кик. Можно пинуть, я так понимаю, что-то. А, все понял. Ну-ка. А ну иди сюда, получай киком прям в голову А теперь секретный мой удар На-ка, запиная его Да за... да что ж такое, они еще выворачиваются Ты посмотри на него Вот на Е когда нажимаешь, он иногда выстреливает В случайный объект, тихо, это что сейчас было? Это что сейчас было такое? Это автомат выбрасывал банки С такой силой, что мне аж Отшибло несколько ХП, ничего себе Ну ладненько, идем дальше Кто там спрятался у нас? Ты что там постреливаешь, а? Выйди со мной на честный бой один на один. чу как крыса-то издалека? Постреливай там. Там тоже кто-то засел. Идите сюда. Есть граната у меня, нет? Куда ты пошел, а? Отдохни. Ты не видишь, что я здесь с автоматом стою? Ты там что там? С, с чем на меня побежал? С палкой, что ли? С деревянной? Так, перезаряжаемся. Ну что ж, вот такая у нас, друзья, игра Saints Row. Ну-ка иди сюда! Как моего эффектно. Ты посмотря. А его же оружием, да, ему же прям в ножечку. В Отсекли ее. Отлично. Ты молодец. Ты молодец, что я могу сказать. Где еще кто? Пока никого не вижу. Самолетик летает. Надо сначала осмотреться, прикинуть. Обачки. Так, на жив, Мы можем что-то выбрать. Ага, могу пистолетик выбрать, могу, автоматик выбрать. Все, я понял. Вон, ребятки бегут, да? Надо бы их срочно устранить. Отличные выстрелы. Отлично! Ты как будто, я не знаю, каждый день в эти экшены играешь, что у тебя так хорошо получается, братишка Скретч. что то она там болтает. Слушай, ты можешь заткнешься уже и дашь профессионалу поработать? А пустой болтовней меня, не отвлекай, пожалуйста. Альфа. Скоро альфа буду я с таким раскладом, если ты так будешь много болтать и мало делать. Мне можно вообще на лошадях кататься? А, это макеты, я же забыл, а. Ой-ой-ой-ой, какой-то там на меня, смотрите, уже лазерный прицел пошел. Тихо-тихо-тихо. А ну-ка иди сюда, куда ты там ушел, а? Так, получай в голову, есть такое дело. Что там у меня посередине горит? Идем дальше. Гранату кинуть? Да, надо. На G, наверное, гранату. Есть у меня граната, нет? Нет, граната, иди сюда. Где бочки взрывоопасные? Столько патронов потратил, ни в кого не попал. У вас там есть, нет, какие-нибудь взрывоопасные бочки рядом с вами? Это, похоже, мощный какой-то, смотри, один. Нет? Или мне показалось? По-моему, мощный какой-то один, да? Куда бы пострелять-то? Тихо, смотри-ка, что делается, а? Меня потихоньку жарят этим лазерным прицелом. Молодец, спрятался. Ты, ты там что издалека стоишь? Так, так, так, тихо, тихо. А как-то здесь можно, нет, прятаться грамотно за столы? Ну-ка, иди сюда. Ой, забыл, забыл, забыл. У тебя же есть возможность вот так вот разобраться со своим противником. Пока там в меня стреляет, я здесь потанцую, да? Так, что тут у нас еще? В упор тебя. Ну-ка, с, с ноги держи. Что-то я бессмертный какой-то сукин сын вообще. Ну-ка иди сюда. Оттуда стреляет меня. Так, секундочку. Подожди, отлично. Перекатики не забываем. А, кстати, у нас автоматически наш персонаж иногда наводится. Видимо, это из-за того, что я выбрал лайтовую какую-то сложность. У нас персонаж иногда вообще наводится просто по умолчанию сам. Нам не нужно даже как-то супер прицеливаться для этого. Ну, блин, вообще какие-то игры стали слишком оказуаленные вот этими всеми лайтовыми моментами. Раньше экшоны были гораздо хардкорнее, вам честно могу сказать. Так, ну что, куда нам дальше? Где-то нужно пробраться, залезть. Сюда, наверное, залезть нужно, куда-то запрыгнуть. Куда мне сейчас предлагают? Что это такое? Что такое? Мне надо сесть за стол переговоров или что это такое? Не... А, какая-то супер специальная штуковина. Мне нужно ее подобрать, а пик пикап подбираем Что-то такое интересно было узнать Мы подобрали или что? Так, мы что-то, ребят, взяли, это какая-то взрывчатка Походу, да, у нас Которую мы должны заложить именно вот сюда Кинуть, да, ее надо? Ой-ой-ой-ой-ой, детонация, сейчас пойдет У нас 3, 2, 1 спрячься я за кактусами, чтобы моя задница Была в полном порядке, главное, чтобы этот кактус Мне в одно место не залетел Так, переключаемся, где моя пушечка? Пистолетиком пристреляем сейчас ты чё, чувак, бородатый, я давно тебя ищу. получаю, бубен. Идем искать этого парня. Я так понимаю, много сейчас еще будет таких моментов. Ох, наши, наши, друзья, наши. Ну что, какие будут следующие указания? Ну, летс мув, так move, пойдем прогуляемся с тобой. Что? Идем, идем. Блин, я же тебе говорил, что ты слишком много болтаешь. Ты реально очень слишком много болтаешь. Я уже понял, что нам надо вырубить вот этого бардача до фермера, который здесь всем заправляет. Он просто тут на каждом вообще шагу наставил себе всяких постеров. О, полегче, чуваки. Там надо что-то взорвать, я так понимаю, да? Есть такое дело, ага. Да, наш чувак сразу же подсвечивает все, что нужно. Я так понял, нам надо пробраться куда-то туда, в здание. Или поближе к зданию, или. Есть какая-нибудь граната? Нет? Ой, как вас много? Ну-ка иди сюда, сейчас я с тобой разберусь, как меня учили. Вот так вот это делается у нас в армухе. Ха-ха! Еще гранату ему сзади засунь. Пробегаем, быстро-быстро. Не понял, ты что-то какой-то вертхий, да, у нас? Рядом с собой, друзья, поджег я бочечку. Я вообще как будто здесь бессмертный. Подожди, подожди, подожди, сейчас перезаряжу только. Оп! Как вас здесь много, чуваки? Вас не слишком здесь много, нет? Ага, бочечка. Автоматически, когда мы на Е нажимаем, наш персонаж выбирает автоматически какую-то взрывоопасную цель. О, меня кто-то ударил. А теперь я. Ну-ка, посмотрите, как я умею. Думал, ты один так умеешь, да? Так, так, так, отлично. Тут, смотрю, подмога подошла. Мы, похоже, пытаемся обезвредить какой-то трактир, что ли, от, от каких-то злодеев. Кто там? кого стрелять вы? А, еще один злодей стоит. А, это наши, друзья, я в Альфа только что попал. Так, ну что, заходим, да, врываемся. По-американски, да, по, по фирменному. В этот самый трактир. И смотрим, что у нас здесь произошло. Так, всем лежать! Быстро, бошки на земле, морды в пол. Так, тут и так все спокойно. Ох, а это что за мучачество я такой dream здесь? Сидит с бутылочкой. Ты чего здесь делаешь, чувачок? Расскажи мне свою нудную историю, you я you с удовольствием послушаю. Что-то он там I mean, нам болтает, пытается опять yeah. нас просветить. Но мы-то uh -huh. все знаем про него уже на самом деле. Все, как говорится, уже карты раскрыты. Нам ничего не остается, кроме как сделать uh, все по плану, по нашей специальной операции. Ты что-то тоже... Как said, я не люблю вот эти сцены, когда они слишком много болтают. Если нам тебя нужно ликвидировать, так мы давай это сразу же и сделаем. Не будем размазывать тут на пол... Тихо-тихо. Че реально он так умеет? Да ты реально сильно крутой, черт возьми, ну ладно, постараемся сейчас как-то выкрутиться из этой ситуации Он у нас ножичками умеет кидаться, ты видел, как он лихо это сделал? Почти что у меня попал, хорош, хорош, хорош, тихо да. бочечку вижу далеки, отлично Вот это что такое посередине у меня возникает, смотрите, вот это что такое, как задействовать эту супер силу свою Это какая-то супер, а, супер, ой-ой-ой, я только что что сделал? Подзорвать можно, да? Я только что, мне кажется, кинул взрывчатку Подожди, выбираем нашу пушечку Так, идем сюда как-то опасно здесь. Я уже иду, yourself. я уже близко. От меня не уйдешь. У -у -у. Тихо, а может как-то из-за укрытия постреливать? Как можно за укрытие спрятаться? Меня же учили. Меня же как-то учили. Вот сейчас что ты сделал? Это что ты сейчас делаешь, скажи мне? Это ты сейчас что делаешь? А? Мы на гитаре играем, друзья. У нас тут войнушка, а мы играем на гитаре. Так, ладно. Есть один в голову. Второй вообще куда-то в другую сторону смотрит. Ты хоть смотри на меня, я здесь. Алло, Василий, а no. <свят> ты в стены не стреляй. <свят> так, ладно, идем дальше. Him. Да, наш Альфа говорит, что нам He's надо двигаться вперед. Мы так и сделаем ahead. сейчас. Что у нас тут такое? Вы что, ребят, ждете? Вы, <свят> вы меня что ли наблюдаете, а? Вы еще телефоны достаньте, начните снимать. Будет весело, потом выложите куда-нибудь видосик, да? Посмотрит народ, как мы тут воюем. Так, ну что у нас там дальше? Куда убежал наш персонаж? Нам реально туда надо или куда? А, нам надо вниз спуститься. Ну, пойдем вниз спустимся. Ну, что нам дальше-то делать, Альфа? Рассказывай уже. Что, смылся, да, этот скользкий тип? Смылся, походу. Не получилось. А, вот он куда смылся. Ты Ни хрена себе он ловкий. Его ловкости можно только позавидовать. <laughs> Одного нашего даже вырубил. Он уже наверху. Он просто взял и отжал вот так вот просто на лету. Представляешь себе? Самолет на лету отжать. Это что-то какой-то запредельный him. уровень мастерства. Мы его, конечно, сейчас поедем догонять на БТРе. Он будет на самолете лететь. А А мы уже... Он уже... Наш чувачок уже смекнул. Да, с БТРом будет ему гораздо тяжелее лететь, я думаю. Да и мы его так быстрее догоним. Так, так, так. Какие, ребят, события у нас напряженные. И тут на нас смотрит этот старичок-мужичок-фермер, которого, я так понимаю, мы должны тоже будем найти и обезвредить. Так, ну что? Что нам сейчас-то делать, я не пойму. Мы летим на самолете. О, oh, облом. Зацепились. Да, при такой-то скорости, мне кажется, физика не так должна была сработать. Но она сработала ровно так, как сработала. Так, ну что, наш чувачок теперь вообще просто какой-то непонятный, нереальный тоже гимнаст, который вытворяет что-то просто невообразимое. Что ты там опять замышляешь? Усатый. Наш усатый что-то замышляет. Никак его не остановить, что ли, или что? Давай, придумай же что-нибудь, я знаю, ты сможешь. Так, нам предлагают, что, побегать по самолету? А, нам надо еще и отстреливаться, да, верхом на самолетике. От вот этих вот мучачиц в красных футболочках. Идите отсюда, хорош, мне как перезаряжать -то? Я одной рукой так-то держусь за самолет. Мне как вот с него не упасть-то, а? Так, здесь у нас ТНТ есть. Здесь тоже бочка с ТНТ. Вестерн просто, друзья, какой-то экшн вестерн С открытым миром в прямом эфире. Хорош, стрелять, аллоу. Я и так в легком положении Вы еще в меня постреливаете, но имейте совесть Итак, наш мучащий продолжает сбрасывать нас с самолета У него ни хрена ничего не получается Крепко он так засел Пока что наш БТР его держит Они вообще не кончаются Вы закончитесь когда-нибудь? Нет, еще Смотри, подкрепление прибежало Где там ТНТ? А здесь где ТНТ? Так, еще ТНТ, мне срочно бочку Чтобы по-бырому от вас избавиться Итак, друзья, стреляем, и сяк мы стреляем, все, отлично, справились с этими гадами, и здесь мы тоже защитим, да что, что, а вы откуда вообще беретесь-то, а? все такие одинаковые, их как, капец, какое-то нереальное количество, так, срочно мне бочку с ТНТ и еще одну, весело-весело, друзья, весело-весело, с весело, встретим Новый Год. И вот сюда. Тут тоже должна быть бочка с ТНТ по-любому. Я заметил такую, знаешь, закономерность. Тут везде есть бочка с ТНТ, где большое количество людей. Это чисто э, такая фишка вот в таких вот экшенах, когда их просто мясо, чтобы мясом прям раскидывало во все стороны. Чтобы прям зрелищнее было. Я, я понимаю, все прекрасно. Так, ну что, чувак, ты уже будешь сдаваться, нет? Ты уже здесь стоишь так-то 5 минут. И ты только сейчас додумался вылезти и самому вручную отцепить трос. Ну-ка, давай посмотрим, из чего ты сделано. А он, похоже, сделан-то не из сырого теста. Ты посмотри на него, как он лихо машет ножками и ручками. На руку-то зачем? На руку зачем, чувак? Так, вот я не знаю, что происходит, друзья, но мне кажется, что шансы у нас есть. Лихо. Это, это игра из тех, когда никогда не знаешь, что ожидать от персонажей, которые находятся в кадре. Все у нас просто какие-то супермены, которые обладают, ну, нереальными просто способностями. Итак, что, приплыли, что ли, мучачес? Давай, пора сдаваться уже. Тут очень много наших, тебе точно здесь уже не сдобровать. Но он продолжает бороться, продолжает сража сражаться. За что вы боретесь, мистер... За что вы боретесь? За что сражаетесь до сих пор? Почему сопротивляетесь? Пора уже успокоиться. Все, взяли мы этого типа и то толпой, я так понимаю, да. Нам бы реально в одиночку было бы с ним не справиться. Ну и смотрим, что у нас тут дальше. После тяжелого трудового дня наш паренечек пошел принять душ. Да, это мы, мы именно этого типа и выбирали. И нам тут предлагают что-то... Что-то сделать, нам можно поменять, наверное, прическу, одеть очки какие-нибудь, покрасить их и так далее. В принципе, нормально, одели мы очки. Так, так, так, я думаю, что нам вот такие очки идеально подойдут. Можно выбрать другого типа очки, мы оденем какие-нибудь модные. Надеюсь, это модные очки или нет. Так, ладно, вроде бы выбрал я очки. Можно у нас, так понимаю, тело тоже как-то видоизменить. Можем, например, я так понимаю, маечку подкрасить, наверное, или что-то в этом э, роде Ну что ж, мы слишком заморачиваться, как обычно, не будем Да, в принципе, мы все сделали Степок, я так понимаю, просыпается и планирует совершенно новый Свой стандартный, типичный рабочий день э, элитного какого-то спецназовца И тут появляется Альфа Тут появляется Альфа под именем Гвен, который будет сейчас опять нас лечить новыми заданиями Опять какого-то надо будет мучаться, завалить, наверное You, uh, некая сумма должна быть в этом кошельке, но почему-то там вкусно. Какого хрена? Я и вообще что, за дарма, что ли, здесь работаю в этой фонус. организации? Right. Сколько and можно мне зарплату выдавать пустыми конвертами, Гвен? Ну, well. в самом деле, ну, мне это не on. нравится. Я я, еще раз, и я точно увольняюсь. Что-то напротив, по-моему, моих мыслей по поводу увольнения. Придется мне, наверное, еще поработать совсем немножечко. На халявку, так сказать. А потом, типа, меня ждет большой куш, наверное, как это всегда и бывает обычно. Ну так банды что? Банды. Что она мне опять предлагает? Какую сделку? Не нравится мне, короче, эта сделка, то, что она мне сейчас предложила. Я не хочу, ребят, за бесплатно работать. Таким образом, выполняя миссию за миссией, мы постепенно станем гораздо круче, гораздо опытнее и гораздо популярнее. Ну вот мы и посмотрели на стартовые возможности и геймплейчик игрушечки под названием Saints Row. Что, зритель, ты думаешь по поводу этой игры? Какие она вызвала у тебя впечатления и какие вызвала у тебя эмоции? Напиши мне об этом в комментариях и мы с тобой непременно это дело обсудим. Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность отвечать на совершенно все